В парке технических видов спорта прошел МосАвтофест. Несмотря на название, он посвящен не только, да и не столько автомобилям как таковым, сколько инновациям и высоким технологиям. Впрочем, и любители автотранспорта вряд ли ушли разочарованными. Тут можно было увидеть и олтаймеры, и вездеходы, и дрекстеры с моторами в несколько тысяч лошадиных сил, и более привычные кольцевые гоночные машины. Причем последние в боевом режиме на трассе. На старт выходил даже известный российский пилот Михаил Алёшин. Впрочем, сегодня для Михаила не менее важен проект нового гоночного прототипа BR03, который он возглавляет. По своим характеристикам эта машина 450 750 кг веса. И это будет самый быстрый гоночный класс в чемпионате России, причем с большим запасом. Однако гонки это не только спортивный азарт, но и неплохой способ подготовки молодых специалистов отличное тому подтверждение международный проект «Формула студент. В рамках мос автофеста прошли состязания команд принимающих в нем участие. Это студенческие инженерно-гоночные соревнования, где студенты полностью разрабатывают, проектируют и собирают, изготавливают готовый гоночный автомобиль. Также они защищают бизнес-план, защищают защиту конструкции, то есть почему сделали так, а почему не иначе, и кост-репорт – это отчет о себестоимости». Сами гонки — это, конечно, увлекательная, но не самая важная часть работы. Смысл Формулы Студент — научить ребят продумывать и реализовывать сложные технические проекты. У ребят должно сформироваться полное понимание, что они делают, для чего они делают. Ребята также ищут спонсоров, общаются с различными партнерами для изготовления тех или иных элементов. Это гоночный электромотоцикл, собранный ребятами из Московского политеха, который установил абсолютный рекорд в своем классе, разогнавшись до 210 км в час на льду. Но то спорт высоких достижений. В реальной жизни нужна другая техника. Например, мотоцикл, который сейчас практически не видно, он окружен публикой. На самом на самом деле, это не серийная модель, это один из первых прототипов. Мы делаем упор на дизайн и прототипирование каких-либо решений транспортных. Это прототип, демонстрационный образец для того, ну, для того, чтобы показать, что мы можем. Технические характеристики прототипа обычны для такого транспорта. Постоянная мощность 3 кВт, максимальная 6 запас хода около 150 км. В основе лежит шасси китайского электробайка, но тут важно не содержание, а форма. Все пластиковые элементы создавались с использованием современных технологий. Мы сделали фотограмметрию, то есть используя фотоаппарат, сделали с разных сторон 3D-модель, ну, то есть объединили фотки, сделали 3D-модель. Эту 3D-модель использовали для того, чтобы получить примерные габариты того, что мы хотим, ну, на, на, на основе чего мы хотим спроектировать дизайн. Тогда уже мы сделали, собственно, 3D-модель и распечатали обрез. В целом, МОЗ Автофест показывает, что людей, которые любят технику и готовы посвятить ей жизнь, в нашей стране предостаточно. А значит, будет и развитие, и технологии, и та самая техника.